Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. И сегодня мы продолжим вас знакомить с надежными компаниями из списка надежных компаний для инвестирования в нашем клубе. Членам клуба доступен полный список компаний, и если вы хотите обладать этим списком и всей аналитикой по компании, то проходите по ссылке, регистрируйтесь и становитесь участником клуба. Итак, компания Signat. Компания Signet является крупнейшим в мире ритейлером ювелирных изделий с бриллиант. И поговорим мы сегодня о ней. Компания имеет на данный момент порядка половиной тысяч магазинов, ну чуть больше половиной тысяч магазинов. Основные магазины находятся в США, это около 2 800 и так далее. В Канаде порядка 200 магазинов, в Великобритании, Ирландии и Нормандских островах около 500 магазинов. Такая география этой компании. Чтобы поближе с ней познакомиться, давайте перейдем на сайт. Естественно говоря о ювелирке, о ювелирных украшениях или изделиях, то американцы наверняка вам скажу, что самый главный бренд, бренд это Tiffany, и это будет правдой. Так вот, компания Signet может вполне конкурировать с этой компанией. Единственное, что Tiffany это монобрендовая компания, а Signet включает в себя несколько брендов, и вот здесь мы можем их посмотреть. Их здесь несколько. Какие-то из них более популярные, какие-то менее. Есть еще региональные бренды. Вообще в копилке Signet, Jewellers порядка 23 брендов, которые они продают в своих магазинах. Надо сказать, что бизнес этой компании сезонный и порядка 40%, ну 35-40% прибыли дает декабрь месяц. Поэтому весь год нужно дожидаться этого месяца, чтобы полностью посмотреть всю динамику по продажам. С июля 2017 года генеральным директором становится Вирджиния Дроссос, которая делает несколько преобразований для того, чтобы компания стремительно развивалась. Но надо сказать, что вообще история компании Сигнет начинается в 1949 году, когда Геральт Раднер открыл свою компанию по продаже ювелирных изделий, развив ее Достаточно больших масштабов, это 2500 магазинов. Ну и какой-то необоснованный факт, пустил под откос всю всю работу, которую он до этого провел. На одной из бизнес-конференций он сравнил свое самое дешевое изделие с сэндвичем из креветок за 99 пенсов, чем в общем, раздразнил бизнесменов и местные СМИ, которые здесь же растрезвонили всю эту информацию. Ну и вследствие этого Ратнер потерял порядка 500 миллионов фунтов стерлингов и в ближайшие два года закрылись около 300 магазинов. В общем, после этого Ратнер покидает компанию, а компания с 1993 -го года уже именуется современным названием Signet, и оттуда можно Считать ее историю. После приобретения нескольких компаний, это Ультра Даймос и Zale Corporation, как раз Сигнет и занимает место крупнейшего ритейлера в мире ювелирных изделий наравне с Тиффани. Товарооборот у них, кстати, одинаковый. Единственное, что капитализация разная. У они выше. Вот. Но я думаю, что это ненадолго. Так вот, последнее приобретение компании Signet это такой интернет-магазин, вернее, даже, даже интернет-площадка R2Net. Нет, она называется будет r 2 net скорее всего. Это площадка, которая объединяет несколько сегментов, если так проще говоря. Это тот, кто добывает алмазы, тот, кто их обрабатывает и продает. Ну, то есть, такая вот связующее звено вот этих всех элементов, для того, чтобы все четко, хорошо работало. Чем она интересна, эта площадка, и чем она инновационна, это то, что. Они владеют брендом Джеймс Аллен. Также в их структуре находится Сигома. Это интерактивные такие технологии, которые позволяют более четко рассматривать бриллианты через интернет. Вот. Ну и компания Брио, анимационная ком команда Купи, вот эта вот площадка позволяет продавать бриллианты, просматривать бриллианты через интернет то есть не нужно приходить прямо в магазин чтобы посмотреть этот камень и убедиться в его надежности и качестве можно через э, вот эту площадку здесь нужно зарегистрироваться логин пароль зайти ну и естественно компания сигнет не только там скажем просто продает у нее есть различные кредитные программы есть программы лояльности есть даже продажа продажи в аренду у них так называется ну то есть аренда ювелирных изделий есть продажа с сервисом на год на два для того чтобы мало ли вдруг какое изделие использующееся по назначению вдруг стало неликвидно ну то есть изменился внешний вид то они его легко заменяют ну и в компании действуют карты private label которые вот в общем позволяют пользоваться всеми преимуществами компании Signat. Это в целом о компании. Дальше перейдем на Finviz, для того чтобы посмотреть, какие же показатели. Во-первых, это капитализация 1,3 миллиарда, капитализация да, средней компании. Дальше мы видим отрицательную прибыль. Да, это, конечно же, плохо. Мы видим, что продажи 6 миллиардов. В 6 раз больше, чем капитализация. Дальше мы смотрим, что выплачиваются дивиденды. Есть опционы. Показатель, на который мы постоянно обращаем внимание PE это price earning ratio. То есть, отношение: за какое количество времени окупятся наши инвестиции, рассчитать здесь не удастся. Ну, потому что компания показала отрицательную прибыль. И это вопрос, конечно же, да. Что случилось с компанией? Такой достаточно большой компания, у нее отрицательная прибыль достаточно э, сильно упала. Мы видим, что ПЕ в будущем оно положительное и достаточно низкое. То есть, соответственно, у компании есть перспективы, как они считают выйти из минуса. Так, дальше давайте посмотрим. Это дебиторская задолженность. Здесь мы видим... Меньше единицы, долгосрочные кредиты и того меньше, то есть компания с кредитами справляется. Может быть не так хорошо, как, скажем, другие компании, но мы видим, что здесь меньше единицы коэффициент, а это уже хороший показатель. Дальше мы посмотрим рентабельность акционерного капитала и мы видим, что здесь тоже отрицательные цифры. И это потому, что прибыль все-таки с минусом. И посмотрим, что нас все-таки привлекло. Это падение цены акции аж на 64% за последние 52 недели. И по графику мы видим, что с 70 долларов акция упала на 25. Причем балансовая стоимость здесь описывается как 26. Даже себестоимость акции выше, чем стоимость акции на рынке. Интересный показатель. Дальше. Посмотрим еще одну схему, точнее еще один график, график прибыльности компании вернее вложение инвестиций здесь представлен индекс S&P 500 средний такой да куда входят 500 компаний американских и вот и средняя доходность этих компаний мы видим что вложив гипотетически в компанию из S&P 500 100 долларов через 5 лет это будет 200 долларов за последние 5 лет то есть прибыль 100 составляет если мы выделим из S&P 500 только ритейл тогда у нас доходность будет еще выше за пять лет это будет 200 20, то есть это 110 процентов кружочками обозначен график компании сигнет мы видим что первые два года достаточно высокая эффективность вложений дальше идет снижение снижение и к 2018 году если проще сказать то потеря наших инвестиций да и на этом фоне появляется вопрос что случилось компании сигнет сможет ли она вырваться только только вступив в клуб крупнейших в мире ритейлеров ювелирных изделий с бриллиантами, сможет ли она существовать дальше, непонятно. С такими показателями, что будет происходить с компанией, давайте посмотрим. Итак, возьмем отчет компании. За последние 4 года есть цифры. Полный год закончился в первом квартале 2018 года. За текущий год еще пока цифры не готовы. Отчетность возьмем со знакомого уже нам ресурса загс.ком. Начнем с отчета о доходах за год. Первое, что нас интересует, это товарооборот, что с ним происходило. Мы видим, что товарооборот первые два года рос активно, далее чуть-чуть просел и в 2018 году тоже просел. Что же происходит с валовой прибылью? Мы видим, что выручка с 2015 по 2016 практически скачком рванула вверх и дальше постепенно стала уменьшаться. Причем в 2018 уменьшается чуть больше, чем в 2017. Это тоже настораживает. Далее посмотрим, что же происходит с прибылью. Чистая прибыль. В 2015 году 380, в 2016 460, 540, 519. Мы видим, что прибыль растет аж до 2017 года, а далее начинает снижаться. Снижается, э, растет поступательно, снижается незначительно, в отличие от выручки. Мы видим, что расходы здесь на продажу растут незначительно, причем в 2016 году они выросли достаточно высоко, затем снизились и сейчас стоят на уровне. То есть, в принципе, здесь все нормально. Давайте посмотрим, что же происходит с акционерным капиталом. Перейдем в бухгалтерский баланс и двинемся сюда. Акционерный капитал мы видим что в пятнадцатом году он составлял 22810 млрд и продемонстрируем это на диаграмме. В пятнадцатом году 15 по 16 был рост, затем падение. Здесь ростом не назвать, примерно на одном уровне в семнадцатом 18 восемнадцатом году. То есть здесь произошло с 16 на 17 что-то произошло, что снизило акционерный капитал. Ну а дальше вроде как держится на уровне. Отсюда мы посмотрим рентабельность акционерного капитала. Здесь такая же картина. Незначительный рост в 2015-2016 году. К 2017 году это значительный рост. Ну и дальше стагнация, что ли, или даже снижение. Отсюда мы можем посмотреть соотношение цены акции к доходам. И мы видим, здесь постепенно снижается. Постепенно снижается этот коэффициент все ниже и ниже. Несмотря на то, что с 2017 по 2018 год чуть-чуть вырос, но это... Незначительный рост, это практически стоит на одном месте. И эта цифра привлекательна только тем, что уменьшает срок возврата наших вложений. То есть сколько денег мы вложим, то через вот эту вот цифру мы получим их обратно. Если вложим, скажем, 1000 долларов, то через 4 года она вернется обратно. Нежели в 15 будет возврат более 7 лет. То есть это больше привлекательно для инвесторов, Но, с другой стороны, привлекательна ли компания, у которой ну, почему-то снижаются все показатели. Балансовая стоимость непостоянна, и мы видим, что она колебалась в 2015-2017 году в районе 35-36, даже до 37 поднималась и резко возросла в 2018 году. На самом деле, это очень важный показатель, потому как самый известный инвестор Уоррен Баффет обращает на это внимание – причем такое достаточно пристальная, и когда цена акции стоит в два раза больше балансовой стоимости, эта компания уже начинает его привлекать. На данный момент цена акции, если я не ошибаюсь, где-то порядка 25 долларов, и это уже чуть не в два раза ниже балансовой стоимости. Действительная буквально или балансовая стоимость акции она имеет несколько сложный процесс вычисления, и здесь она будет несколько меньше. Это рассказывается в курсе обучения. Также можно узнать у инвесторов практиков, которые находятся в нашем клубе, являются членами клуба. Но сейчас мы работаем с этой цифрой. И цифра 41 более чем привлекательна для инвестиций. Ну что ж, вернемся обратно к отчету. Если в отчете о доходах нам практически все понятно. Видим, что снижается товарооборот, но снижается незначительно. Также от этого снижается валовая прибыль, расходы на продажу товара тоже, в принципе, находятся на одном уровне. Мы видим, что незначительно сократилась чистая прибыль. Дальше здесь из отчета мы можем понять, что количество акций год от года сокращается. Если вот в 2015 году их было 80 миллионов, дальше 79, 76, 69. Мы видим, что практически акции компания выкупает с рынка. И это положительно. Положительно тем, что компания заботится о своем имидже, растет прибыль на одну акцию, чем они привлекают инвесторов. Перейдем в бухгалтерский баланс, посмотрим, что здесь. Мы видим, что в 2017 году немножко провалились по денежному эквиваленту. Если посмотреть дебиторскую задолженность, следующая э, строка, то здесь мы видим солидное снижение, порядка 1,2 1, миллиарда куда-то исчезли. Дело в том, что в 2018 году вследствие э, кредитного аутсорсинга а надо сказать, что компания Signet предоставляла кредитные программы за свой счет, то есть, за счет за свой счет в кредит продавала ювелирные изделия. То есть, здесь, проведя кредит на аутсорсинг, он заключался в том, что во-первых, те кредиты, по которым не платили 90 дней, они считались уже невозвратными и на них не начислялись проценты. То есть, соответственно, уменьшался доход. Увеличили этот срок на 120 дней. Затем переведя большую часть кредитов в категорию «возвратные». И затем компания предпринимает такой шаг, что всю дебиторскую задолженность решает отдать сторонние компании, которая занимается именно возвратом вот этой дебиторки. То есть она эту дебиторскую задолженность просто продает. Продает компании Carvel Investors и Castle Lake. Вот такие две компании, которые занимаются дебиторкой такой практикуется и мы видим здесь солидное снижение причем сигнат в это же время почему просели, скажем товарооборот уменьшились продажи в это время не только провели вот этот кредит на аутсорсинг еще отказались от программы страхования кредитов и вот это вот тоже оттолкнуло клиентов потому что не все могли воспользоваться ну и соответственно от этого пострадал товарооборот единственное что отказавшись от прямого кредитования за свой счет. Передав все это в руки сторонних компаний, компании Signet необходимо было погасить вот этот вот кредитный лимит в 600 миллионов долларов. И это либо в восемнадцатом году, либо в первом квартале девятнадцатого года. Это серьезно снизило как раз выручку. Дальше следующая строчка, которая привлекает наше внимание, это нематериальный актив. Мы видим, что 2015 года он вырос. Если мы бы посмотрели чуть раньше, то раньше он был меньше. В 2015 году тоже увеличился, потому что здесь была приобретена компания Zale. Увеличение в 2018 году нематериальных активов это следствие приобретения компании R2Net. Ту, ту компанию, о которой недавно рассказывал. Это интернет площадка, которая связывает всех и поставщиков, и тех, кто продает. Теперь это подразделение компании Signet. Компания была приобретена за 379 миллионов, из которых 70 миллионов это было что-то материальное, а все остальное это было плата за бренд. Ну и вот как раз здесь эта сумма и осела. Дальше мы перейдем в отчет о движении денежных средств, потому как здесь в принципе все вроде бы в порядке. Здесь мы видим чистую прибыль которую видели уже в отчете о доходах. Дальше мы посмотрим чистые денежные средства от, от операционной деятельности. И если в 2015 году это было 283, поступательно растет 443, 678, да, порядка 200 где-то миллионов, то в 2018 году мы видим просто грандиозную цифру миллион 940 сорок интересно что же это повлияло мы видим чуть выше строчку что от других видов операционной деятельности это поступление 903 миллиона при уточнении информации казалось что как раз вот это вот и есть та дебиторка которую сигнат продала сторонней компании соответственно это получив при получив деньги за эту дебиторскую задолженность они указывают ее как прибыль от операционной деятельности соответственно мы видим Видим с вами такой скачок. Мы видим, что от инвестиционной деятельности также здесь э, несколько увеличенная цифра. Но ну, это я уже сказал, что приобретение компании Airton. Также мы видим, что в 2015 году это тоже такая значительная значительная цифра. Это как раз приобретение компании Zale Corporation за 1 четыреста. Ну, вот здесь вот она как раз есть 1 429 Вот И 331 это компания R2Net. Мы видим, что компания производит выкуп капитала, то есть это выкуплены акции на 459 миллионов. Ну, о чем мы видели информацию в первом отчете, отчете о доходах. Компания погасила долг. 678 миллионов это как раз тот э, кредитный лимит который использовался для страхования покупок в кредит для своих покупателей мы видим что в этом году компания увеличивает сумму на выплату дивидендов это что касается работы компании до января 18 года если мы перейдем в отчет о доходах то здесь до января 19 года пока нет цифр но квартальные отчеты мы можем посмотреть что здесь происходит? Мы видим, что здесь первое – это доход с минусом. Причем во втором квартале 2018 года эта цифра значительная. И, честно говоря, товарооборот компании не снижается. Мы видим здесь, что цифры в принципе все на уровне. И по сравнению с предыдущими периодами они нисколько не проваливаются. Но в любом случае мы видим, что здесь чистая прибыль отрицательная. И это тоже наводит нас на вопрос. Из дополнительных источников стало известно, что как раз в этот период, в 2018 году, компания писала Goodwill в размере 600 миллионов, для того, чтобы показать ну, меньше прибыль, чтобы снизить налоговую ставку. Единственное, что такой э, трюк не удался и ставка не снизилась налога. В любом случае, такой факт есть. И почему снизилась прибыль? Это то, что списали нематериальных активов на порядка 600 миллионов, когда прибыль около 500 миллионов. Соответственно, доход показали отрицательный, и от этого все цифры стали отрицательными. Хорошо это или плохо, это решать опять же вам. Все цифры мы с вами посмотрели. Делать выводы вы, конечно, будете самостоятельно, но перед этим мы давайте посмотрим еще и на график. Мы возьмем недельный таймфрейм. Видим, что начиная, начиная с конца 2017 года компания находится в нисходящем тренде. Конец 2017 года и начало 18 года это падение. Затем небольшой рост и снова падение. Компания волатильная от цены, скажем, 70 долларов до 25. Мы видим, что здесь в этом диапазоне цена вышла перепроданность. И, соответственно, в этот момент достаточно выгодно войти в позицию, потому как показатели компании неплохие. Компания имеет стабильные продажи. Самое главное, что компания не стоит на месте, она развивается, товарооборот не снижается, если только незначительно. Вследствие преобразований, которые идут в компании, скорее всего, она выберется. Когда выберется, как скоро и что будет происходить с ней в ближайшее время, вы можете узнать в нашем клубе. В клубе достаточно много аналитики и прогнозы по цене. Обновляются еженедельно. Если вы хотите стать членом клуба и иметь при себе полный список компаний для инвестирования, а также аналитику по этим компаниям, проходите по ссылке внизу, регистрируйтесь и становитесь членом клуба. Увидимся в следующих обзорах.